Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы снимаем видео обзор нашей новинки. Компания ЮТЕК сделала новую приточную натяжную установку бытовую. Ее неоспоримое преимущество это компактные размеры. Ее ширина составляет 630 мм, длина 1340 мм и толщина 258 мм. Данная приточная установка, которую мы будем с вами сейчас открывать на 220 кубов при сопротивлении 100 паскалей. Первое, что вам хочу показать, насколько в принципе удобно, потому что это бытовая смена фильтров. Смотрите, как меняются фильтр. Вот такие вот штучки у нас держат. Мы снимаем крышечку. Сняли крышечку, помыли фильтра или заменили фильтра. Соответственно, закрыли. Все легко и просто вам не нужны специальные шестигранники или какие-нибудь отвертки. Все быстро у нас получилось. Данная приточно-натяжная установка с высокоэффективным рекуператором. 90 и более процентов сегодня мне помогает наш инженер. Мы сейчас его откроем, покажем, как выглядит рекуператор. Высокоэффективный противоточный регулятор, естественно сертифицирован Евровентом. При точечной натяжной установки установлены вентиляторы и бампапы шные Данная комплектация при точечной натяжной установки имеет у себя Преднагрев. Обратите, пожалуйста, внимание, как выполнен преднагрев. Это не традиционные темы, такие вот иголочки. Очень аккуратно все это работает немножечко по-другому. В комплекте с приточной вытяжной установкой ведет пульт, тачскрин. За счет того, что если что-то не преобразователь, мы с вами управляем скоростью в процентном соотношении, мы или повышаем, или уменьшаем, нажимаем на ОК и она работает в том процентном соотношении, которое нам необходимо. На пульте вы видите отображение всех четырех температур, когда включится преднагрев в нашем прямоугольнике, пока появится зеленая образная линия, также Автоматику можно программировать. Есть возможность недельного программатора, возможность подключения в умный дом или поставить датчик качества воздуха. И Тогда наша приточная натяжная установка с вами будет работать по датчику СО2. Компактная, удобная, высокоэффективная. Приточная натяжная установка Flat от производителя Intec. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, больше видеообзоров и отзывов о нашей продукции от клиента у нас